Привет! Сегодня я вам расскажу о натуральном суперсредстве, с помощью которого вы можете избавиться от затяжного или хронического насморка и воспалительных изменений пазух носа. Это средство будет полезным для тех людей, у кого есть признаки воспалительных процессов в носу и в пазухах носа: это заложенность, выделение из носа, стекание в носоглотке когда это беспокоит уже больше четырех недель. Дело в том, что при затяжных и хронических воспалительных процессах в полости носа и пазухах носа увеличивается количество микроорганизмов, увеличивается количество бактерий и у некоторых пациентов на слизистой оболочке начинает развиваться грибок. Иммунная система замечает эти микробы, замечает эти грибки и запускает воспалительный процесс. Причем самое агрессивное воспаление запускается именно на грибки. Поэтому для того, чтобы убрать воспаление в полости носа, в пазухах носа, одним из главных направлений является снижение количества микробов и самое главное грибков. В большинстве случаев вы получаете от врачей назначение с местными антибиотиками либо антисептиками. И вы наверняка видите, что эффект от них недостаточный. Кроме того, эти средства могут снижать количество естественной защитной микрофлоры в организме, предоставляя пространство для патогенной флоры, а также для роста грибковой инфекции. Поэтому сегодня я вам порекомендую натуральный продукт, натуральное средство, которое не снижает количество естественной нормальной микрофлоры, но очень хорошо борется с патогенными микробами и самое главное воздействует на грибковую инфекцию. Это средство называется экстракт косточек грейпфрута. Да, и самим ничего добывать не нужно, эти средства можно приобрести. Если говорить о препаратах импортного производства, то снова стал доступным для покупки в России препарат компании NutriBiotic спрей с экстрактом косточек грейпфрута. Сразу говорю, что это не реклама, я не сотрудничаю с производителем тех препаратов, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Но я их буду называть, потому что это препараты, которые действительно доказали свою эффективность. Компания Nutribiotic производит готовый спрей, который можно купить и сразу же начать использовать. Данный препарат мы назначаем по одной, две или три впшика в каждую ноздрю три раза в день. Продолжительность лечения в среднем составляет от 2 до 4 недель. Естественно, если вы ощущаете те или иные побочные эффекты, препарат необходимо отменить. Но в большинстве случаев он хорошо переносится и дает действительно ощутимый эффект. Если ваш нос и ваши пазухи производят много слизи, эта слизь вытекает вперед из полости носа, вы ее высмаркиваете в большом количестве, либо она постоянно стекает в носоглотку, то перед использованием этого препарата вы можете нос сначала промыть физраствором, который мы покупаем в аптеке, либо готовим самостоятельно, и после промывания используем данный препарат. Также практически в любой аптеке вы можете приобрести препарат, который называется «Цитросепт». Это тоже средство, которое содержит экстракт косточек грейпфрута. Но этот препарат будет в каплях, которые нужно разводить. И если вы промываете нос, то добавляйте от 2 до 4 капель на 100 мл физиологического раствора. Если у вас нет стекания и нет соплей, и вроде бы нет необходимости промывать нос, то вы можете одну-две капли этого раствора добавить в 50 мл физиологического раствора, залить его в какую-то пшиколку из-под любых назальных капель, которые разбираются, и использовать его так же, как спрей, о котором мы поговорили чуть раньше. По одному, два или три впрыска в каждую ноздрю три раза в день. Достаточно ли будет экстракта косточек грейпфрута для того, чтобы справиться с вашей проблемой? Сказать сложно, это будет зависеть от вашего состояния, от состояния носов, от работы вашей иммунной системы, от состояния пазух носа. Но в любом случае вы можете начать использовать данные средства для того, чтобы приблизиться к выздоровлению. А для того, чтобы вам наконец избавиться от ваших затяжных и хронических проблем, связанных с вашим носом и пазухами носа, в ближайшее время я проведу вебинар, на котором я расскажу, как выявить причину, почему у вас барахлит нос и пазухи носа, как работать с этой причиной, как добавить оздоровительные методики для того, чтобы улучшить работу всего организма, как восстановить иммунную систему. Как убрать психосоматику, она всегда есть. То есть, как использовать все эти вышеперечисленные направления, чтобы действительно стать здоровыми, чтобы перестали появляться симптомы и чтобы вы забыли о том, что такое рецидивы, чувствовали себя комфортно и жили обычной жизнью. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. В ближайшее время я вам анонсирую, когда состоится этот вебинар, Лечитесь правильно и будьте здоровы, ваш доктор Храбров.